Всем привет, с вами блог фрилансера. Сегодня вообще должен был записать другое видео по оформлению, по созданию шаблон для постов. Но вот тут вконтакте вышла такая новость. У нас появились обложки для сообществ. Смотрится они довольно-таки прикольно и свежо. Что-то похожее между твиттером, фейсбуком и ютубом. За контактом нынче стало часто замечаться, что они немножко заимствуют другие дизайны от других социальных сетей но мне кажется сейчас смотрится довольно таки прикольно единственный большой прям минус это контакт сука сделайте нормальное качество картинок при загрузке что это за хрень ну, имею ввиду вот эти вот размытия и шумы это вот самый главный минус как было так и осталось не могут они оптимизировать нормальное качество изображения как бы я ни старался Сернопол размывает он цвета. Особенно красный страдает и оранжевый. А так, еще раз скажу, смотрит довольно интересно. Сюда можно будет запилить в группах сразу же меню. Я еще это не смотрел эту возможность. Решил записать такое вот видео экспромтом. Я обязательно с ней ознакомлюсь. Запишу на эту тему видео, как сделать меню для группы. Доступно, конечно, не для пабликов, а только для групп. Позже, как сказал, разберусь. Ну что это значит? Это значит, что открываются что у нас там видео идет ага. новые возможности для веб-дизайнеров? Появился такой, можно сказать, мини-тренд. Сейчас по-любому будет много сообществ хотеть тебе обложки в паблике, и это для вас от открывает суперкрутую возможность подзаработать деньжат. Что еще плюс? Плюс то, что, как я говорил, они похожи на другие сообщества, как YouTube, Twitter и так далее. И вы можете предлагать заказчику сделать сразу же за небольшую надбавку дизайн для других соцсетей в в под ключ. Времени вы много на это не потратите, так как пропорции примерно плюс-минус совпадают, то есть они горизонтальные у нас, но деньжат можно подзаработать, как я и говорил. Так, что еще? Как это поставить все-таки это меню? Заходим в управление сообществом. Делается это очень-очень просто. И нажимаем сюда «Загрузить» обложку. Мы рекомендуем загружать изображение 1590 на 400. Я, по-моему, точно таким же объемом его сделал. Размер изображения 1590 на 400 пикселей. да. Я спешу еще видеоурок, мы создадим какую-нибудь обложку, это сделал для своего паблика, тут такой полный хаос у меня получился Спешки буквально за, может, минут 30, максимум 40, но получилось, мне кажется, довольно-таки ярко. Так, что еще новенького у нас подготовил контакт, тут немножко упорядочили они блоки тут появилось насколько подписано друзей на ваш паблик так здесь вот. так ну когда масштаб поменьше то еще более-менее смотрится так появилось сколько друзей подписано здесь возможность теперь есть запретить сообщения от сообщества что еще есть так перевести в группу было ну, недавно вы, наверное, видели, появились у нас приложения от ВКонтакта, можно их добавить. Я немножко поковырялся, я знаю, тут есть опросы, можно поставить VK uh, iClients, то есть это сервис для бизнесов, например, для стрижки, либо для барбершопов, можно записаться сразу же через ВКонтакт на прием. Анкеты, тесты, можно создать анкеты и какой-то опрос в группе создать, только уже более подробный. Ну, я немного поговорился, но сильно ознакомиться не стал. Скоро будет появляться куча-куча новых приложений, и это также дает новые возможности для веб-дизайнеров и для разработчиков. Так, ну, в принципе, основное, я думаю, сказал, просто мне нужно было немножко расставить свои мысли. Возможно, кто-то еще не знал об этой новости, советую. Посмотреть, обновить свои сообщества. Мне кажется, смотрится довольно-таки интересно. На этом видео, пожалуй, закончим. Скоро у нас будут стримы. Поэтому подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте, если вы еще не подписаны на него. Подписывайтесь также на уведомления о новых новостей. Новостях. Нажмите получать уведомления. И у вас будет появляться вот тут сообщение. Ну и конечно же подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте ваши лайки, комментарии. Всем пока.